Меня зовут Евгения Калида, я корреспондент журнала «Авиатранспортное обозрение», и мы сегодня беседуем с директором Международного аэропорта Гейдар Алиев Тимуром Гасаном. Мы очень рады вас приветствовать на нашем форуме. Хотелось бы узнать ваше впечатление о мероприятии, в первый раз ли вы участвуете или, может быть, уже не первый раз. Добрый день, благодарю за приятные слова. На данном мероприятии я участвую не первый раз, но в качестве директора аэропорта я участвую первый раз но так, как я по опыту знаю, что, как проходит мероприятие, на каком уровне оно проходит и какие плюсы есть в этом мероприятии, поэтому как бы я не нарушил традицию и будучи директором аэропорта также решил поучаствовать. То есть, что бы я хотел особо отметить в данном мероприятии, что здесь на самом деле собирается профессионал своего дела, это как представители и авиакомпании, и аэропортов, представители компаний, которые предлагают различные IT-решения для аэропортов или для авиакомпаний. Поэтому э, здесь, грубо говоря, для нас две цели. Первый – это узнать что-то новое от наших партнеров, коллег и так далее. И второе, опять-таки, попытаться наладить связи с новыми авиакомпаниями и расширить географию полетов нашего аэропорта. Я так понимаю, что Россия это да, одно из популярных направлений в аэропорту Баку. Вы абсолютно правы. Я даже скажу больше, что э, не говоря уже о всей России, сколько только Москву. то э, по итогам этого года Россия, Москва, направление Москва вошла э, первую тройку самых постаревших направлений из нашего аэропорта. И э, взять, если общий по всей России, то лидером по э, пассажиропоток является Россия. И, конечно же, видя такой спрос, мы очень заинтересованы в данном направлении и предпочитаем участвовать в таких мероприятиях. А, Тимур, подскажите, пожалуйста, если говорить в целом о пассажиропотоке, ваш аэропорт, он активно растет, и по итогам года какой ожидаете уже общий пассажиропоток? Значит, в прошлом году наши показатели были 4 миллиона за прошлый год было 4 миллиона. Прошлый год мы закрыли 4 миллиона 400 тысяч. В этом году мы планируем закрыть ГОСТ показателями близкими к 5 миллионам. То есть ну, это получается прирост где-то около 8% в год. Я также знаю, что вы активно развиваете транзитный пассажиропоток. Вы позиционируете себя как аэропорт хабовый между Европой и Азией. Как вы развиваете это направление? Мы начинаем, скажем так, мы на стадии, на стадии, когда мы начинаем развивать данное направление, этом нам огромную поддержку оказывает наша национальная компания Азербайджанская авиалинии и ее дочерняя компания Low Cost авиалинии Бута, Бута то есть совместно вот мы начинаем развивать. То есть если буквально сказать, что года два назад у нас практически не было этого, то в этом году поток транзитный поток составил около 4 процентов то есть и э, я думаю что как бы плоды нашего совместного сотрудничества в этом направлении мы увидим э, через пару лет эта цифра очень сильная кардинально изменится в лучшую сторону какие-то новшества вы вводите в работу аэропорта новые it решения новые технологии в том числе чтобы увеличить транзитный пассажиропоток и в целом оптимизировать работу самого аэропорта и принести комфорт пассажирам Значит, в этом году, значит, в этом году, в июле месяце мы полностью перешли к продуктам компании Amadeus. То есть, и в принципе, мы стали первым аэропортом в мире, который полностью перешел на клауд, на облачные технологии во всех наших сферах. Соответственно, как бы, конечно, быть первым для нас было рискованно, очень рискованно. Но у нас были большие надежды на это, и наши надежды оправдались. И это позволяет нам на всех уровнях обслуживания пассажиров автоматизировать процесс. Начиная от регистрации, посадки пассажиров, получения информации, обработки информации. То есть автоматизация многих процессов позволяет нам ускорить процесс обслуживания пассажиров, а также обслуживания пассажирских ВС. Сейчас модная тема – это цифровизация. Сейчас вводят электронные посадочные талоны. Присутствует ли это в аэропорту Баку, либо планируете, рассматриваете ли вы эти технологии, чтобы люди проходили со смартфонами спокойно, без бумажных посадочных талонов, или это должна как-то система в стране поменяться. Если говорить именно о том, чтобы не распечатать посадочный талон и пройти, с, грубо говоря, изображение посадочного талона на телефоне, то эта система у нас работает более года уже. То есть человек может не распечатывая свой посадочный талон на телефоне подойти, он проходит все необходимые процессы только с ним. То это для нас как бы не новшество, мы это уже вели. Конечно, есть планы о том, чтобы дальше это будет посадка, с помощью, там, как называется, ездил посадку, пограничный контроль сделать. То есть это у нас все в планах есть. Я думаю, что в скором времени мы к этому придем. И последний вопрос. Возможно, уже началась зимняя навигация. И может быть какие-то новые направления, маршруты да, открываются, откро откроются из аэропорта. И может быть приход новых перевозчиков ждете? За... Последние полтора года у нас э, где-то 18, 18 авиакомпаний как бы добавилось, поэтому э, у, нас, у нас как бы есть планы. Большинство планов запланированы как раз на, на конец зимнего сезона, ближе э, к началу летнего сезона. Э, достаточно, скажем, крупные авиаперевозчики и с разных абсолютно направлений. Я человек немножко суеверный, не хочу заранее говорить название авиакомпании, друг не получится. Как только получится, мы обязательно вам сообщим. Тимур, я поздравляю вас с наградой. Вы отмечены как молодой руководитель столь активно развивающегося аэропорта, который постоянно внедряет какие-то новые технологии, активно развивается. Как удается достичь такого успеха? Благодарю вас за поздравление. Очень приятно, что его поздравили, очень приятно, что получил данную награду. Если честно, для меня она была неожиданностью. Как мы получаем? То есть, это, Во-первых, заслуга всей нашей команды, всей нашей команды, нашего руководства. Как вы знаете, мы являемся первым аэропортом в СНГ, который получил 5 звезд по версии Skytrax. И кроме этого, мы являемся обладателем третий год подряд номинации «Лучший аэропорт России СНГ», также по величине То есть основным критерием для получения данного рода номинации наград это уровень оказываемых услуг в аэропорту. И говоря об уровне оказываемых услуг, это не только авиационные услуги, но и все смежные услуги, которые есть в нашем аэропорту. То есть начиная от такси и заканчивая даже скажем, меню ресторана, который есть в аэропорту. Соответственно, чувствуя вот эту ответственность, потому что каждый год проходишь, мы и вынуждены, и с удовольствием отслеживаем все виды услуг, которые представляются в аэропорту. И поэтому нас заслуженно награждает.